Мне а, кажется наиболее реалистичной гипотеза о том, что сначала русский народ застали врасплох, и все это а, кровавое колесо крутилось, как говорится, пока народ был в некотором шоке. Потом, когда а, его из этого шока мобилизации вывели и сказали, а вот теперь ты пошел воевать. Конечно, тут уже началось какое-то протрезвление народа. И когда уже, так сказать, не надо было там в себе стимулировать эмпатию, которой почти не осталось, а когда речь идет уже о твоей собственной башке, тупой, да? вот. тогда, как говорится, все становятся умными резко и начинают уже соображать. И вот в, этой, в этот момент, как мне кажется, русскому народу сказали достаточно коварную и по-своему умную вещь. Они сказали, неважно, по какой причине началась эта война. Давайте сейчас не уже не об этом. Давайте сейчас говорить о том, что реальностью является то, что она идет. И если мы ее проиграем, то плохо будет всем нам. В том числе и вам, которые не хотят воевать. В том числе и нам, которые готовы воевать. В том числе и тем, кто наверху, которые нас туда послали, эту войну затеяли. Сейчас уже поздно обсуждать этот вопрос. Потому что если мы проиграем, плохо будет всем. Как минимум мы будем платить репарации, а как максимум мы просто все обнищаем, и многих из нас просто отправят в тюрьму. Это скрепляет. И вот эта логика, она на мозги народа действует. Я вам просто приведу, я читал мемуары одной женщины, которая описывала Берлин весны сорок года. И она описывала день за днем, как проходила вот эта жизнь в прифронтовом городе, а потом уже фактически в городе, в котором шли бои. И там был такой эпизод, я потом его много где читал, когда она говорит, что однажды, когда уже фронт подошел прямо в к пригородам Берлина, однажды, говорит, в автобус, в трамвай зашел окровавленный солдат немецкий, который просто с фронта ехал домой там заскочить, чтобы там, ну, весь был в бинтах, в крови. Вот. Видно было, что он только что с передовой. И он говорит, нам, нам лучше здесь всем погибнуть, потому что то, что мы натворили в России, нам это всем никогда не простят. И вам, и вам, и вам, всем, всем. Показывал он на женщин, и на детей. Всем. Вы ожидаете такой же вот монолог? именно это сейчас вдалбливает Путин в голову русскому народу. С помощью Симонян. Это совершенно другая, другой подход. Если раньше он им говорил, что мы не можем не победить, то теперь ему говорит, мы не можем проиграть. Совершенно наплевать, что подумают там. И люди, которые боятся какой-то гааги. Послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться, и надо бояться предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть... Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что от того, еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которая обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он ну, даже его представить себе мы не нельзя. Можем Поэтому Гааги боятся в лес не ходить.